Здарова, дружище! Новый дневник разработчиков под названием «Тайны мрака». А самое главное, тут будет куча конкретики, потому что в дневнике рассказали разработчики конкретные изменения, которые будут уже актуальны в мае при обновлении. Погнали смотреть, чем нас порадует. «Тайны мрака». Это официальное название нашего первого обновления контента и новых мест для изучения. «Войдите в мрак, в страну, в равной степени состоящую из грязи, амбиций, блеска и безумия». Перемещайтесь по загрязненным долинам и выжженным молниями и чтобы столкнуться с неконтролируемыми ужасами мутировавших экспериментов, наряду с механическими чудесами порожденными их извращенным воображением. Высасывайте кровь из блестящих безумцев, чтобы получить их знания и вступить в новую эру технологий. Этот новый биом почти такого же размера, как фермерские угодья Данли, и разделен на две уникальные секции – мрачный юг и мрачный север. Каждая область принесет новую волну испытаний, технологий и врагов, как больших, так и малых, с большим количеством места, чтобы растянуться и обустроить свои многоэтажные крепости. В мае исполнится год с тех пор, как Verizing запустили в ранний доступ, и мы были хорошо настроены на постоянно распространение, растущий хор голосов, которым является наше сообщество. Мы услышали, о чем вы просили. Вам нужен контент? Мы сделали это. Это обновление больше, чем просто большой патч. Это будет событие уровня расширения и широкомасштабное обновление полного текущего состояния игры. Мы постоянно раскрываем все больше и больше того, что планируем выпустить. Пока что можете распознать некоторые новые функции. Новое оружие и навыки владения оружием, такие как столь востребованный двуручный меч. Изменения в текущей карте, чтобы сделать ее более визуально привлекательной. Новые области и достопримечательности. Новые разновидности врагов в текущих биомах. Изменения в прогрессии, чтобы сделать весь путь более плавным. Совершенно новый биом с новыми врагами, фракциями и вампирской кровью. Этажей в замке теперь будет несколько. Расширение у Гуди Данли, таких как кварцевый рудник и стекольный завод. Новая школа заклинаний. Улучшение качества жизни. Торговые точки, что покупать ценные товары за свои серебряные монеты. Система драгоценностей, которая позволит вам настраивать свои заклинания. Большой капитальный ремонт для всей системы заклинаний и школ заклинаний для улучшения боя. Что-то легендарное. Территории. Обновление системы получения прав на землю. Все эти функции мы планируем включить в обновление «Тайны мрака» когда он будет запущен в мае. После последнего блога возникла небольшая путаница. Некоторые вампиры думали, что получают только обновление заклинаний, упомянутые в прошлый раз. Поэтому хотим прояснить, что их будет намного больше. Тайны Мрака – это будет первое из трех предстоящих обновлений контента, запланированных на обозримое будущее. Второе обновление, скорее всего, станет нашим полноценным релизом, и с каждым патчем мы стремимся улучшить вампирский опыт, приближая игру к нашему великому видению. Теперь давайте более подробно рассмотрим наши новые функции по строительству замков. Твоя башня пронзит Небеса. Замки становятся выше, чем когда-либо, и мы рады предоставить вам инструменты для их строительства. Добавление новой вертикали в ваши логово вампиров откроет мир возможностей как в богатстве, так и в стратегии. Как это будет работать? Давайте поговорим о создании в новую эпоху Вардарана. Мы обновили лестницу, чтобы она работала немного по-другому. Они больше не просто лестница, на которую у вас ушло около 20 часов игрового времени, чтобы понять, что ее можно разместить только на пандусах, но теперь это гораздо больше. Эти новые, более крупные части являются воротами в ваши верхние владения. Размещение одной из нескольких новых лестниц позволяет вам перейти на новый уровень, и оказавшись на этом уровне, вы начнете размещать этажи, чтобы придать форму вашему второму этажу. Эти лестницы имеют решающее значение. После создания они станут вашим связующим звеном с более высокими уровнями, и таким образом неразрушимыми во время осады. Таким образом, даже если вражеские вампиры разрушат все остальные стены вашего замка, наличие вашей лестницы сохранит остальную часть вашего здания. Гравитация — это мелочь перед лицом вашей мощной архитектурной вампирской магии, а ваши невероятно устойчивые лестницы смогут выдержать замок высотой до трех этажей. Ваш новый замок также оснащен функциями защиты от колдовства. Используя ту же технологию, которую мы в настоящее время используем для рисования этих прекрасных синих линий, когда вы размещаете территорию, ваш замок определит, где вам понадобится перила. Ваш замок просто построит для вас перила, не позволяя неуклюжим вампирам упасть с края. Не волнуйтесь, вы все еще можете перепрыгнуть через край. Перила также обладают защитными свойствами и предотвращает любые атаки от пересечения между ними. Не бросайте копья вампиров на верхних уровнях и не сжигайте их мистическими атаками. Кровля по-прежнему работает практически одинаково с практической точки зрения, образуя естественную форму везде, где у вас есть четыре стены или арки, ограждающие пол. Вы можете создать величественные чистоколы, сады на крышах или балконы, которые будут служить выходом и входом, когда вы поднимаетесь в небо. Планировка вашего замка теперь гораздо более ваша, собственная, со множеством способов создать структуру для вашего наибольшего эстетического желания или удобства. Конечно, со всем этим пространством его нужно сделать немного удобнее для передвижения. Для этой цели мы предоставляем телепорты в замках. Нет, не массивные структуры, которые вы можете использовать для телепортации по всему миру, а их более маленькие версии — локализированные парные телепорты. Найдя подходящий рецепт и научившись его создавать, наши умные маленькие волшебники могут создать эти волшебные проходы, позволяющие мгновенно превращаться из одного в своего двойника. Однако не полагайтесь на телепорты во время осады. Когда ваш замок будет взломан, он потеряет свою функциональность. Безумно полезная штука для перемещения с первого на третий этаж моментально. Ваше самое большое эстетическое желание. Когда «Тайны мрака» выйдет в мае этого года, он будет включать в себя широкий спектр структур для создания лучших более организованных открытых площадок с территориями позволяющими нам захватывать области целиком наши вампиры будут свободнее использовать свое открытое пространство мы увидели на что вы все способны в создании огромных и потрясающих садов и теперь у вас будет наконец-то инструменты чтобы сделать все правильно мы также экспериментируем с основными функциями улучшения качества жизни и пытаемся улучшить общее впечатление не по дням а по часам вместо того чтобы иметь длинные списки которые вы должны прокручивать мы стремимся свести построение Модульной конструкции. Это означает, что будет один предмет с вариантами цвета и стиля, который вы можете улучшить, добавив к нему другие предметы. Точно так же, как вы можете добавить набор штор на окно, вы можете повесить кровавые розы и настоящее кашпо. Это должно помочь упростить навигацию по интерфейсу и позволить нам добавлять еще больше цветовых вариаций, не беспокоясь о перегрузке игрока. Таким образом, доступ к большому количеству вариантов разнообразия ваших строительных элементов становится проще. А на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца, и до скорой встречи, дружище.